Уважаемая Ксения Евгеньевна, почему человек до определенного времени может не знать, что его ведут силы? Если бы знал, то успешнее проходил бы провокации и в целом и развитие шло бы быстрее. Это упущение системы или так задумано по определенным причинам? И как отличить провокации системы от знаков окружающей среды? Ну этот вопрос, как вы сами понимаете, плавно перетекает из, из предыдущего. Может быть вот и такая точка зрения. Почему человек до определенного момента не знает, что его ведут силы? Ну, ответ напрашивается. Во-первых, ему никто не рассказал, то есть инструкцию при рождении не выдали. Кто может выдать эту инструкцию при рождении? Но как правило, только живущие, то есть собственные родители. Если родители знают, что за ними стоит какая-то определенная сила, то они эту информацию своему потомку передадут. Но где есть такие семьи? Такое распространено сейчас только в старых аристократических семьях, которые действительно ведут свой род от древности и может быть даже насчитывают и исчисляют своего происхождение от богов. А все остальные нет. Древние колдовские семьи хранят эту память, что в общем-то они тоже являются аристократами, только немножко другого мира, не социального. Всем остальным такого знания не дано, а это значит, что человек должен прожить какую-то определенную жизнь, наработать какое-то мировоззрение, которое позволит ему не просто плыть по течению, а немножечко как бы и рефлексировать на окружающую среду. И вот когда эта рефлексия выходит за рамки собственного самоощущение себя как венца природы, начинается сопоставление между причинно-следственными факторами, между мной и окружающим миром, между событиями в моей жизни и событиями в жизни другого человека. Меняется мировоззрение, оно становится уже не плоским, не бинерным, оно уже начинает обретать характеристики квантового разума и тогда начинают формироваться несколько иные закономерности. И вот эти иные закономерности требуют ответа и этот ответ появляется очевидно в моей жизни алгоритм построения судьбы немножечко иной, чем например у соседа. Потом происходит сравнение, а у моих родичей, у них есть такой алгоритм или нет? У моих детей есть такой алгоритм или нет? Или он только у меня? У кого-нибудь еще в этом мире прослеживается такой алгоритм, человек начинает познавать окружающий мир, историю, литературу, вычислять этот алгоритм, может быть, он уже где-то описан, может быть, он уже в чьей-то судьбе прописан и обозначен как исторический факт. И вот это происходит понимание, наверное, все-таки есть нечто, что меня ведет. Теперь возникает логичный вопрос дальше. Почему не рассказали? Я бы тогда гораздо больше успел, я бы тогда гораздо больше смог. Действительно хороший вопрос. Во-первых, кто должен рассказывать, если нет родовой памяти, если нет родовой легенды, родового мифа, откуда знает. Что делать с христианством, Мы только что выяснили. Чик с одной стороны, чик с другой стороны. И, как написано на 21 аркане, кто помнит эту картинку, посмотрите ее, в том числе и в интернете, ни к чему не привязанное существо висит среди облаков. Откуда памяти взяться? Неоткуда. Сила. Не обязана вам сообщать о себе, особенно если вы отправились в путешествие в эту реальность для того, чтобы обрести какой-то специфический личный опыт. Вас не бросают внимания, но и с инструкцией в руках зажатой вам тоже родиться не предоставится возможности. Вот так через понимание, через, через осознание, через соотнесение себя и мира, через информацию, которую мы будем собирать из окружающей реальности, через разгадывание загадок, через личный квест, мы начинаем приходить к пониманию о том, что все, наверное, как-то не случайно. Упущение ли это системы? Какой системы? Если той система, которая вас отрезала от этой памяти, ни в коем случае не упущение, а самое что ни на есть, правильная алгоритмика решения вас возможности вмешиваться своим сознанием в правила построения реальности, которую делает эта самая система. Вы как раз для нее лишнее существо. А если уж вы родились и вам позволили дальше расти, то по крайней мере проконтролируют, чтобы вы не мешали. Но у человека есть свободная воля, он не может, никто не может его лишить право изучать этот мир. То, что он видит своими глазами, слышит собственными ушами, ощущает собственным телом. И если у него все эти функции работают, как заблокировать? Только лишь отвлечением внимания его на что-то другое. Внушением ему, что он центр мира, а все остальные так, ввожь под ногами, нечто на нее периферии, не стоящее внимания что обращать внимание только нужно на собственные чувства, а на то, как эти чувства формируют реальность, обращать внимание не надо. И тогда ваша сила будет потихоньку аннулироваться. Она э, не сформирует у вас причинно-следственной связи, я подумал, оно свершилось, я решил, оно произошло, я сказал, оно отменилось. У невнимательного сознания таких алгоритмов формироваться не будет. просто не заметит. Это конечно заслуга системы, только не той, которая вас поддерживает, а той, которая является на настоящий момент победителем над всеми остальными системами. И последние две тысячи лет она носит название авраамическая система. Ей ваши языческие силы совершенно не нужны. Вот если бы вы были проводником воли какого-нибудь там мученика, святого угодника, Тогда вы, конечно, с вами разговаривали немножко иначе, и по-другому бы формировалась линия вашей судьбы. Но если вы проводник какой-то чернокнижной силы, языческой силы, силы древних пантеонов, с чего вдруг вам кто-то должен помогать, если вы потенциальный враг? Если вы вдруг эту силу вспомните, если вы вдруг эту силу осознаете, как часть самого себя, это никому не надо, кроме вас. Поэтому и помогать вам никто не собирается. Как отличить провокации системы от знаков окружающей среды? Только набором опыта, умением отличать одно от другого. А это э, формируется фиксацией причинно-следственных связей. Я сказала, оно произошло, я решила, оно сделалось, я подумала, оно реализовалось и какие дальше были последствия, просто нужно быть внимательным к окружающему миру. Если вы будете помнить, что на этом, в этом квесте у вас помощников нет и в этой игре стремлений у вас скорее будут противники, чем помощники и не будете испытывать иллюзии относительно того, что прекрасная вселенная будет вам помогать, черта с два она будет вам помогать. Каждый в этом мире сам за себя.